Здравствуйте! Сегодня речь у нас пойдет о теоретическом наследии выдающейся американской политической активистки Анджелы Дэвис. Анжела Дэвис родилась в 1944 году и в общем-то до сих пор живет и здравствует, занимаясь правда, преимущественно академической и в меньшей степени правозащитной работой. Она получила в свое время блестящее образование в университетах США, Франции, Германии. Вступила в коммунистическую партию, что, в общем-то, прервало ее академическую карьеру, и сразу же уволили по этому поводу. Занималась различным политическим активизмом, в частности, была близка движению черных пантер, ну и закончилось все тем, что в свое время она 18, лет провела, 18 месяцев провела в заключении, в результате чего ее, правда, оправдали. Мы же сегодня поговорим о книге, написанной Анжелой Дэвис в 1983 году под названием «Женщины, раса, класс». В этой книге Анжела Дэвис на примере 200 последних лет американской истории показывает, как взаимодействует между собой капитализм, расовое угнетение и угнетение женщин, и соответственно, какие взаимодействия складываются между активистами, которые боролись против капитализма, да, социалистическими активистами, между женскими движениями и движениями за расовое равноправие. Начинает она, разумеется, с еще времен рабовладельческого юга и положения рабов. При этом особую роль, конечно, и она уделяет положению женщин. И здесь надо отметить, что, хотя есть такой стереотип, что рабы с женщиной в основном были некой домашней прислугой, в действительности большая их часть была, как, в общем-то, и мужчины, заняты в сельском хозяйстве. Причем норма выработки, которую рабовладельцы приписывали женщинам, она не сильно отличалась от мужской, иногда вообще не отличалась. В том числе это касалось, кстати, и беременных женщин, так как далеко не для всех рабовладельцев было очевидно, что, в общем-то, рабы это какой-то товар, который хорошо бы приумножался. При этом, Положение женщины было, на самом деле, тяжелее чем мужского, потому что, кроме всех тягот и решений, к которым подвергались мужчины, в качестве наказания в отношении женщин чернокожих применялась такая вещь, как изнасилование. И здесь Анджела Дэвис про, <coughs> проводит прямые параллели с тем, что происходило во время войны во Вьетнаме, когда американское руководство практически поощряло изнасилование вьетнамских женщин, в общем-то, для деморализации противника. Точно с такой же целью это применялось и рабовладельцами Юга, однако целиком деморализировать и сломить сопротивление не получалось. Рабы постоянно так или иначе сопротивлялись, иногда в форме побега, иногда в форме каких-то бунтов, а иногда просто пытаясь, например, получать какое-то образование, обучаться в тайне грамоте и тому подобное. При этом, что характерно, Положение в рамках семьи у чернокожего населения было значительно в большей степени эгалитарным. Дело в том, что как бы, домашний очаг был по сути единственным, что было более-менее своего у раба, и поэтому женщина, которая играла все-таки центральную роль в поддержании домашнего хозяйства, имела больше авторитет. В этом смысле <coughs> равноправие между женщинами и мужчинами в чернокожих семьях, как ни странно, было значительно больше. При этом в это же время, начало 19 века, происходит очень важный процесс. А именно из-за промышленной революции семья вдруг перестает быть в общем-то, некой продуктивной ячейкой общества, а именно ячейкой производства. Так как раньше многие товары, многие продукты, начиная от одежды, заканчивая свечами и мылом, производились непосредственно в семье, и в их производстве основная роль принадлежала женщинам, что теперь эти продукты уже просто покупались, соответственно, роль женского труда в экономике и богатстве стран снижалась. И вместе с тем возникает некий образ, как идеала женственности, образ домохозяйки. Конечно же, в реальности этот образ был применим исключительно к женщинам средних слоев и выше, в то время как среди пролетариатов женщинам приходилось опять же работать на фабричном производстве. В то же самое время, сам этот образ домохозяйки, он на самом деле закабалил ужасным образом женщину, полностью привязав ее к домашнему хозяйству. И очень характерно, и Ардженнел Дэвис подробно показывает на примере многочисленных источников того времени, что вот первые, среди первых борцов за отмену рабства, абляционисток, было очень много женщин. Причем сами они во многом использовали такую риторику, что сравнивали свое положение в качестве домохозяек, э, свое бесправие с положением, в общем рабов юга. Что характерно, именно поэтому они развернули еще большую кампанию, однако довольно быстро заметили, что не имея политических прав, они не способны бороться из-за права чернокожего населения. И поэтому... По сути, вот, э, в Америке да, аболиционизм и борьба за женское равноправие были сразу очень-очень тесно связаны. И Анжела Дэвис очень подробно показывает, как на протяжении всего XIX века э, различные эпизоды разворачивались, от борьбы в этих двух направлениях. Правда, не всегда был союз между этими двумя направлениями. В частности, когда э, уже произошла, гражданская война и рабы были освобождены, то республиканская партия для, собственно, обеспечения себе некой избирательной базы дала чернокожему населению избирательное право. Женщины же его не получили. И закономерным результатом этого, в частности, стал определенный подъем российских настроений в среде тех же самых суфражисток. То есть... А Джон эти документы, когда, например, шуфражистки агитировали за равноправие как способ усиления белой расы, потому что иначе нас захватить не только чернокожие, но и разнообразные там, жуткие эмигранты типа ирландцев и итальянцев, которые иногда их хуже чернокожих в глазах выглядели. То есть довольно вот это вот странные вещи, да, вот эти, когда то произошел какой-то союз, то какое-то расхождение, тем не менее, было довольно большое количество женщин всегда среди тех, кто боролся за расовое равноправие, в том числе и черных женщин, что характерно. Особую роль, конечно, при этом начали играть с разного рода левые организации, когда в 1900 году вначале организовалась Социалистическая партия Америки, затем организовались Индустриальные рабочие мира. Однако, если социали... искусственно социалистическая партия вообще не делала никакого упора ни на расовое равноправие, ни на равноправие женщин, а, индустриальные рабочие мира, они делали такой упор, но они были профсоюзной, синдикалистской организацией, поэтому, собственно, женщин в их рядах было очень немного, потому что это были промышленные рабочие, которые просто, не, как, как вторых правило, не допускали ни чернокожих в тот момент, ни женщин. Но когда уже в 1919 году образуется коммунистическая партия США, это однозначно входит в программу оба эти вида равноправия. И одновременно там возникает огромное количество на самом деле активисток женщин, при этом довольно большое среднее количество, в том числе и чернокожих активистов. Один из, одним из важных вопросов, при этом, конечно, очень болезненных вопросов, которые подчеркивает Анджела Дэвис, является, конечно, проблема линчевания. Дело в том, что вот как в неких внесудебных расправ, осуществляемых, как правило, белыми расистами. При этом она отмечает, что изначально линчевания практически не применялись к чернокожим. Дело в том, что во времена рабства, ну, чернокожие были в общем-то рабами, а значит собственностью, а портить собственность как-то нехорошо. И линчевания применялись главным образом к белым собственно, борцам за некое расовое равноправие. Однако после того, как рабы получили свободу, начали в отношении них активно применять линчевание, внесудебные убийства. При этом изначально это все проходило под риторикой открытой расовой войны. Что вот сейчас чернокожие, они уже получили права, скоро они захватят власть, скоро нам всем конец, нужно бороться за белую расу. Однако довольно быстро такая риторика на самом деле перестала работать. Дело в том, что все проще что поняли, что никаких особых прав чернокожие не получат в ближайшее время, и никакую власть они не захватят. И тогда был придуман новый ход, а именно был создан миф о неком черном насильнике, да? В связи о том, что мужчина чернокожий, он изначально склонен к изнасилованию, является такой похотливой сволочью, которую надо как-то ограничивать. И как правило, большинство ранних вот этих речеваний происходит именно э, под этим душком. Причем, зачастую, как правило, в их основании лежали ложные обвинения в изнасиловании. Что характерно, Анджела даже показывает, что многие, даже феминистские активистки, в свое время поддерживали этот миф о черном насильнике. Но он говорит о том, что в реальности, конечно, миф не соответствует действительности. Более того, он на самом деле имеет всегда обратную сторону. Потому что там, где есть похотливый чернокожий насильник, там есть, разумеется, чернокожая женщина, которая, в общем-то, тоже... Вся из себя распутная и в отношении ее изнасилования быть как раз не может. Соответственно, у нас, когда, хотя по статистике, большинство изнасилования на эту статистику приводит, э, совершается белыми мужчинами, э, большинство осужденных за изнасилование являются черными. Дело в том, что в случае, например, изнасилования белого мужчины и черной женщины, как правило, это дело не имело шанса дойти до суда. В случае же чернокожего насильника могло быть не, не, не выяснить никаких доказательств, Могли быть просто даже ложные какие-то обвинения, и все заканчивалось если не судебным разбирательством, то просто актом линчевания. Другим важным аспектом, который подчеркивает Анжела Дэвис, является проблема контроля за рождаемостью. Это довольно важный эпизод, собственно, в феминистском движении, начиная, который начался особо активно развиваться в второй половине 20 века, и был связан, конечно, с прогрессом и большим распространением, доступностью. Разнообразных средств предохранения и возможностью для женщин как-то в вопрос расширения семьи планировать. При этом, однако, все это движение цветным населением Америки, как ни странно, абсолютно не поддерживалось. И Анджела Дэвис показывает, что это совершенно не случайно. Дело в том, что у них на эту тему есть довольно большая травма. Дело в том, что изначально вот этот вот контроль за рождаемостью э, имел однозначно расовую подоплек. Анжела Дэвис в частности говорит о том, что метод стерилизации, который началась практиковаться с самого начала XX века в отношении цветного населения и практически покрывалась напрямую сверху, да, стороны правительства, она сразу носила некий российскую подоплеку. Идея была в том, что да, опять же, вот эти цветные расплодятся, нашу англосаксонскую расу будут вытеснять, и нужно с этим что-то делать. Иногда э, использовалась, в общем-то, прямой подлог, когда, например, цветные женщины, которые многие из них были неграмотные, им просто давали подписать некие бубашки, которые они не знали, на что они соглашаются, их в стерилизовывали. Иногда же это носило давление сугубо экономический характер, когда просто-напросто способы некие контрацепции были недоступны большим слоям беднейшего населения, а вот стерилизацию им охотно очень проводили бесплатно. Иногда был прямой шантаж, когда, например, Женщинам цветным сразу говорили, что вы не получите некую медицинскую помощь бесплатно, если вот не пройдете данную процедуру. Причем, что характерно, это носило в общем-то характер прямого геноцида, причем направленного в этом случае даже не столько против чернокожего населения, хотя против них тоже, но в основном против индейцев, собственно, коренных американцев. Наконец, очень важным вопросом, который поднимает в этой работе Анжела Дэннис, является вопрос домашнего труда. Как мы уже говорили с вами, с развитием промышленной революции роль экономической домашнего труда сильно уменьшилась. И в результате в общем-то, этот самый домашний труд, труд домохозяйки, стал чем-то, казалось бы, совершенно незаметным. При этом труд довольно тяжелый, и что характерно, на него абсолютно практически не распространился научно-технический прогресс. То есть в то время, когда все остальные формы труда сильно увеличили свою эффективность, то большая часть домашней работы прежнему зачастую производится какими-то очень древними методами. Что характерно, по этому поводу ну, некоторые буржуазные феминистки предлагали такую вещь, как собственно, оплату домашнего труда, чтобы домохозяйки платили некую зарплату. Анджела Дэвис абсолютно против такого решения, потому что это еще больше, по ее мнению, закабалит женщину в рамках домашнего хозяйства. В то время, как даже капиталистическое, да, эксплуататорский труд на заводе, он все-таки, или в другом предприятии каком-то, он расширяет кругозор женщины и вырывает ее из этого кухонного рабства. поэтому В то же самое время, конечно, она в целом одобряет, например, такой вариант, предлагаемый феминистками, как более справедливое распределение домашней работы между, собственно, мужчиной и женщиной. Однако она говорит о том, что этого совершенно недостаточно в действительности, Проблема эта решена может быть только обобществлением того самого домашнего хозяйства. То есть в ситуации, когда у нас выполнение этих работ ляжет на общество в целом, сплечь женщин. Да? Когда у нас будут в рамках неких высокотехнологических предприятий будет осуществляться и приготовление пищи, да? будет какое-то общественное воспитание детей и так далее. Однако на данный момент ситуации, когда... Большая часть населения, очевидно, себе ничего подобного позволить бы просто не могли, а государство на это не пойти не может, соответственно. При капитализме соответствующая проблема в принципе не решима. И борьба поэтому за обосчисление вот этого самого домашнего хозяйства, то есть освобождение женщины от кухонного рабства, это, говорит Анжела Дэвис, может быть только борьбой за социализм. Ну а на этой оптимистической ноте мы с вами и закончим. До новых встреч.